Бисмиллях. Ассаляму алейкум рахматуллахи Сегодня мы проходим 27-ю букву. Она называется ВАУ. ВАУ. Буква ВАУ. Арабская буква ВАУ. Арабская буква ВАУ. Она как некоторые буквы, как ДАЛЬ, ДАЛЬ, РА, ЗАЙ, АЛИФ. Не дает соединение влево. Это буква ВАУ. На эту букву много слов арабских, как ВАРДА, ВАЙСАДА, ВАДЖГУН. Также она присутствует в слове АЛЬВАН, АЛЬВАН, цвета. ЛЯУН, АЛЬВАН, цвета. Различные цвета. Цвета радуги, цвета у карандашей или фломастеров. Итак, это буква Вау. Вау. Варда. Высада. Ляун. Альван. Давайте посмотрим, как пишется буква Вау. Она пишется вот таким вот образом. Хвостик у нее под строчку уходит. Хвост у нее уходит под строчку. Вау, варда, варда, роза, варда. Варда роза. Итак, вау, фатха ва. Вау, фатха ва! Ва, ва, варда, варда, варда. Варда, роза. Вау, фатха, вау. Вау, кесра, вы. Высада, высада, высада. Подушка, высада, подушка. Вау. Домма ву. Было у нас слово ваджа, лицо, ваджа. Лицо, а множественное слово вуджу, вуджу, вуджу, лица. Лица, ваджа, вуджу. Вадж, вадж. Вау, с сукуном ву. Как, например, авуляд, -да, авуляд. -да. Дети, когда много-много-много-много детей. Ауляд, ауляд. Дети, дети. Ну, как мы знаем, дети просто так не, не сидят на одном месте. Они любят много-много играть. Ауляд, ауляд. Дети. Вау, фатха. Ва, варака, варака, варака. Листок бумаги. Варака. Листок бумаги. Ву. вау, Дома ву. Вучух. Вучух. Вучух. вау, Касра вы Висада. Висада. Висада. Висада. Висада. Вау. С касрой ви. Вау, Фатхава, вау, дамма, ву, вау, с суконом, ву. Альван, альван, ляунун, альван, ляунун, альван, цвет цвета, цвет цвета. Ляун, ляун. Как я сказал, вау соединяется только вправо, влево она соединения не дает. Вау соединяется только вправо, а влево у нее нету соединения. И теперь посмотрите, как же получается, что Вау соединилась вправо, а влево не соединяется. Не хочет, чтобы к ней кто-то присоединился. Вау. Вау. Ляун. Ляун. Ляунун альван. Итак, ВАУ в серединке слова. Дальше. ВАУ самостоятельная буква. ВАУ в начале слова. ВАУ в серединке слова. ВАУ в конце слова. ВАУ. ВАУ. ЛЯУН. АЛЬВАН. ВАРДА. ВЫСАДА. ВАЧГУН. ВУДЖУГУН. Сколько новых слов сегодня мы с вами узнали? Барка Фикум, Уджазакуму Лагу Хайран, Хайраль Джаза, Субханак Аллаху Муби Хамдик, Ашхаду Аллаи Ллахи Илля Анта, Астагфиру Илейка.